Здравствуйте! Это сайт Global Fashion. Вы находитесь на главной странице. Заходите в каталог. С левой стороны находятся рубрики. Выберите нужную вам рубрику. В каждой рубрике есть подрубрики. Если вы нажимаете на карточку товара, попадаете на сам товар. Здесь вы видите название товара, цену, есть в наличии или нет, и описание самого товара. Если вы хотите какой-то товар, но его нет в наличии, оставьте ваш номер телефона и mail и вы получите оповещение, когда товар появится. Если хотите заказать товар, нажимайте на корзину. Один клик – одна единица. Если вы случайно нажали несколько раз, Заходите в корзину и вручную исправляете количество. После этого нажимаете кнопку «Пересчитать». И вам автоматически пересчитывает количество товаров и сумма заказа в корзине. Когда вы заходите в корзину, вы видите все выбранные вами позиции. Если вы не хотите какой-либо товар, то в правом углу находится значок. При его нажатии удаляется продукт с корзины. Кнопка очистить корзину при желании помогает вам стереть всю корзину. Вы нажимаете кнопку оформления заказа. Для оформления заказа вы должны заполнить все свободные поля. В комментарии заказа вы можете написать пожелание или вашу почту для обратной связи. Если вы хотите изменить что-то в вашем заказе, вы можете вернуться через кнопку «Изменить заказ». Если вас устраивает, то нажимаете кнопку «Отправить заявку». Вам на экране высветится номер заказа, после чего вам позвонит менеджер отдела продаж и проконсультирует вас по поводу товара, доставки заказа и оплаты.